Кого? За кабинет. Будет заметно. Кабардин у стройка я. Хай жуау. Там очень большая стройка. Конечно. Да. Доми сегодня я ночевал, короче, эта квартиру там снял вообще этого нет. Чего нет? Лестницы нет. 16 я каждый день... уже я не Я бы не длил джаво. Я Я Я не Я следующий раз мы к в любое время готовы, а у димчика обязательно. Можешь, можешь, да? Можешь, да? Уже как похоже, мы зашли, Да. Да. А куда мы сейчас двигаться? Ко хране центроза, как он зовется? У что? где сам,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 Ну, а был институт, как университет. Мы что в денег нет. Университет, как институт. институт, университет. Абусроджи, ажи, ажи, ажи, Машину заберем На агласу дагагу Паре машине. Что туда брать? Нечего там брать? Да, тем более. Там моих связок, носков, там не валяется. Давай сейчас, в замятку. Тут вообще угодно пало. Да? Что, да, живёте? Я тоже работаю. Я тоже работаю. Вообще, вот, кормлю чужие. Урагуай жжём вообще, вот, слагу и жжём. Чё идём, вообще псажа как он называется, я обычно городский. машина в Аватии. Смотрите, вот это. это. И на А работает. там. Вообще ханку в гаесе, да? что ты детекст, да? Смотри, что он делает. Вот его возьми и грий, да, да, да, да. Да, грий, сюда. сюда, а еще в эфире, заявку с камерой. Как я началось с Своей прикурс Kinke? Это в ним leveи. Мы моей муж,8 создаете новый за巴 38 пчёл. Именно он кл индейку свободный мех. Это так сильно. Да, это на 1st мужа... Things что-то такое... Вам человека Это вот изюдазерти. В два часа, часа, часа Следующий, следующий. следующий. Какая цепь, а я не А? не я этот вариант. Слушайте,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 Второй приехали. Мы приехали. Мы приехали. Второй подъезд приехали. Да, Здравствуйте. Здравствуйте. Это 413. Вам не холодно? Это хорошо. Надо, мы с вами Стою да я номер. Похоже, не в номер. Весь, весь. Возле 413 я звонил Мисс мне нераза завод. Ну, мы с нераза Мы Мы Да, да, девушка? Э, мы вам звонили по поводу квартиры, мы подъехали около 413-го дома стоит а -а -а. в у, у подъезда, да, у второго стоите Ну да, да, мы да чуть, прям... там просто чуть-чуть поехали, сразу стоим здесь около дома а -а -а. понятно Так, понятно Так, ход ну, подъезда, подходите, я сейчас вынесу вам туч Хорошо, так, хорошо, вы, мы, мы, мы, мы... Вот такая вот квартирка Студия А вот хуже, а вот хуже, а вот хуже, а вот хуже. А, врач, хожу отсюда. А, а вот Мы с гостиницы за Да. Пухой я комната за Витчем-Ри. Да. А, да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Сдач не отдала, очку. А сколько она забрала? Она забрала две да, че. 20, да, Ну, 50. Летишь, аура. Ну, видишь. Везде и. Зачем у зачки на аузер? Писаха, чуть балконом. Насыпаю хухуно, мауза, вода, как говорится Вот здесь аварийный выход Так, с погодой испортилось Скоро будет походу снег Уже мы конкретно.